Проверяйте слайды, если листаются, то я отключаюсь. Да, все хорошо. Здравствуйте всем еще раз. Меня зовут Полина Колташова, я специалист по внутренним коммуникациям, точнее, специалист по мультимедийным коммуникациям БАТ Россия. Итак. Кто же мы такие? Мы одна из крупнейших табачных компаний в России. Пришли на рынок в 91 году. В 94 году началось строительство нашей фабрики в Санкт-Петербурге, которая успешно действует до сих пор. И в этом году она отпраздновала свой 20-летний юбилей. Многие сотрудники, которые на протяжении этих 20 лет работают на фабрике, были награждены руководством. Вы можете знать некоторые из наших марок. Если вы кури... совершеннолетний курильщик, как говорят у нас в компании, вот, если не курите, не начинайте. А наша аудитория — это, опять же, совершеннолетние курильщики России и стран, входящих в наш кластер. Это не только Россия, это также Беларусь, Узбекистан, Казахстан, и другая Центральная Азия, Турция, Северный Кипр. Но в этой презентации, в этой своей дипломной работе я буду говорить исключительно о направлениях, которые мы делаем в России. Uh, так. Uh, мы расположены практически во всех крупных городах. Есть наши офисы. Главной офис находится в Москве. Управляющий офис фабрикой находится в Санкт-Петербурге. Uh, и также по всей России у нас есть свои бизнес-юниты, в которых у нас находятся uh, торговые представители, trade marketing managers или, как мы их еще называем, field force. <laughs> Пулевая структура. Uh, так. Uh, наш проект на 2023 год – это достаточно глобальный, очень большой, потому что наша компания сейчас uh, с, uh, перешла в период uh, трансформации бизнеса по всем известным событиям. Вот. Uh, наверное, вы видели uh, новости, их публиковали о том, что главная структура, которая uh, управляется из... Uh, uh, Глобхауса в Лондоне уходит uh, с нашего рынка, и мы остаемся такими самостоятельными, предоставленными самими себе. Поэтому наша цель — это поддержка бизнеса в непростой период и, uh, собственно говоря, uh, Своевременное каскадирование информации по критичным вопросам, связанным с происходящими изменениями сотрудниками. То есть мы будем работать так, чтобы наш, наша трансформация была максимально прозрачной и понятной для сотрудников, зачем мы это делаем и почему. Наша задача не только как бы пройти безболезненно этот период трансформации вместе со всеми нашими сотрудниками, которые остаются в Беларуси и в России, но и также сохранение репутации в глазах наших потребителей-акционеров как сильной компании, которая не уходит с рынка, которая продолжает работать, несмотря на трудности, с которыми она столкнулась. Мы занимаемся внутренним позиционированием, внешним позиционированием со стейк Занимается у нас Media Relations менеджер, поэтому сейчас мы будем говорить и заключить на тех целях и задачах, которые мы будем во внутренних своих сферах рассматривать. Проекты на 2023 год у нас по задачам разделились на два стрима. Это задачи по бизнесу и задачи по сотрудникам. Главная задача по бизнесу — это у нас управление изменениями, которые происходят у нас в рамках трансформации. Следующая задача — это формирование восприятия компании как сильной организации, успешной, ответственной в непростое время. Ну и, конечно, передача ключевой информации от стейкхолдеров сотрудникам, если мы говорим о внутрикоме. Задача по сотрудникам — это, конечно же, их не бросить и создать для них у них единое информационное поле, в котором им будет комфортно узнавать обо всех изменениях, которые связаны с бизнесом компании. Также мы продолжаем свои команды, мы свои проекты мотивации и признания сотрудников, то есть чтобы они понимали то, что не только изменяется в бизнесе, но мы их не оставляем. Мы продолжаем работать с нашими сотрудниками, с нашими коллегами, поддерживать их, мотивировать. И, конечно же, мотивировать амбассадоров новой компании, чтобы они каскадировали информацию об изменениях, нашим коллегам и вовлекать вот от наш вот такой ушлый, как бы ушлая задача от внутрикома, это было вовлечение сотрудников в создание контента, потому что мы считаем, что никто лучше самих сотрудников не знает, что происходит в компании, в их департаментах, в их бизнес-подразделениях, и поэтому мы всегда должны быть открыты к диалогу, и люди должны хотеть приходить к нам со своими изменениями, со своими новостями и со своими какими-то апдейтами. Uh, проблем у нас в этом году, конечно же, много. Первая и крупная проблема – это трансформация бизнеса и ее восприятие как внешними стейкхолдами, uh, так и внутренними сотрудниками. И нам необходимо построить… Uh, Такую коммуникационную среду, которая будет сопровождать все этапы трансформации бизнеса, в которой мы будем, как я уже сказала, прозрачно каскадировать информацию сотрудников, поддерживать менеджмент, работать с ключевыми стыкхолдерами и проводить регулярные вебинары, сессии и таунхоллы вопросов и ответов сотрудников с руководства. Следующая у нас задача э, вытекает из э, еще одного проекта, который связан у нас с реновацией головного офиса в Москве, который будет проходить на протяжении нескольких кварталов в этом году. И, конечно, отработка возражений, которые будут, наверняка они будут, связанные с, у сотрудников, связаны с реновацией главного офиса. В первую очередь мы будем собирать на протяжении всей реновации обратную связь от сотрудников и эти возражения. Для их э, отработки мы будем проводить Q&A сессии, привлекать амбассадоров реновации из числа топ-менеджмента, которые будут прозрачно рассказывать людям о том, зачем это делается и почему вообще происходит. Мы также должны создать для сотрудников на этом этапе комфортную среду, в которой мы будем не только удобно работать в гибком графике, пока происходит реновация, но и также настроить какой-то свой home office, в котором они не потеряют возможности выполнять все те же самые бизнес задачи, которые они выполняют, находясь в офисе. И, конечно, по итогу реновации нам предстоит сделать мягкий такой ненавязчивый пиар преимуществ изменений в офисе. Например, мы приходим на систему гибкого бронирования мест share desk в связи с тем, что мы отказываемся от одного этажа из трех, и, понятное дело, что людям придется как-то делиться своими рабочими местами. К сожалению, у них не будет уже четко привязанных за ними рабочих мест. Им нужно преподнести эту систему а, так, чтобы они видели в ней больше преимуществ, чем недостатков. Следующая наша Проблемы. Это перезапуск каналов коммуникации, так как мы а, отделяемся от а, глобальной группы и, а, получается, у нас а, перезапускается наш а, интернет-портал на базе SharePoint. А, нам нужно его не только сделать открытым для сотрудников, чтобы они могли на него также свободно заходить, как не захотели на старый интернет-портал, и а, просто им он, было удобно им пользоваться и интересно на него заходить. Для этого мы планируем вести постоянно открытый диалог с сотрудниками, рассказывать им, что мы делаем и зачем. Мы э, проведем серию вебинаров о перезапуске каналов коммуникации. И еще мы запланировали такие активности, как неделя коммуникаций. Мы проведем ее э, два раза в год на которые мы расскажем сотрудникам о том, как вообще работают коммуникации в компании, как их можно оформить, если у какого-то бизнес-подразделения есть задача или информация, которую нужно каскадировать э, другим сотрудникам. Э, также э, мы планируем делать регулярные мягкие ремейнеры о перезапуске каналов коммуникации и привлекать сотрудников, как я уже говорила, быть не только посетителями наших каналов коммуникации, пользователями каналов коммуникации, но и генераторами контента для них и еще одна крупная задача и проблема, которая связана с также трансформацией бизнеса, это IT изменения в системах и сервисах и саппорт IT команды. Здесь нам предстоит делать регулярные вебинары и быть их модераторами вебинары о новых IT-изменениях, проводить также сессии вопросов и ответов, провод... собирать обратную связь, работать с сотрудниками, которые как-то потерялись в этапе изменений в Teams-каналах, поддерживать IT-команды в каналах коммуникации, помогать им каскадировать свои новости, свои изменения, свои задачи, анонсы, оформлять для них email-рассылки, какие-то, может быть, новости на интернет-порталах, подсвешивайте это на других каналах коммуникации. Ну и, конечно, думать о том, как нам это делать. Не банально, как нам преподносить эту информацию так, чтобы она была максимально интересна для сотрудников, и чтобы сотрудники не пропускали важные анонсы и изменения. Целевые аудитории у нас на самом деле это в основном офисные сотрудники. У нас их много. В компании работает больше двух с половиной тысяч человек, из которых общая масса большая – это сотрудники главного офиса в Москве и сотрудники офисов бизнес-подразделений. И вторая крупная целевая аудитория – это наши трейд-маркетинг-менеджерс, наша полевая структура, которая, наверное, представляет собой около половины сотрудников вообще по всей России. К сожалению, у меня нет открытых данных, потому что… Просто потому что их, к сожалению, нет. Офисных сотрудников можно поделить на следующие подразделы целевых аудиторий. В первую очередь это, конечно же, основные сотрудники офиса, это люди 25-30 лет с высшим образованием и средним знанием английского языка. Как мы выясняли, они предпочитают лай лайфстайл и новостные издания, пользуются в основном а, запрещенными в России Facebook и Instagram, а среди мессенджеров предпочитают либо WhatsApp, либо Telegram. Основные их потребности это, конечно же, гигиенические, потому что когда человек среднего уровня приходит работать в компанию, у него основное, основное пожелание к тому, чтобы компания была стабильная, чтобы она не ä, ä, попала в какой-то кризис, и после которого его сократят, этого сотрудника, она регулярно могла выплачивать зарплаты, годовые бонусы, предоставлять корпоративные скидки, всякие ДМС и все остальное прочее. И уже только на втором Uh, Уровни uh, потребностей у них стоят профессиональные потребности. Это uh, uh, не только развитие себя внутри компании, продвижение по карьерной лестнице, но это также понимание, как работает твоя компания, какие у нее миссии и ценности, uh, насколько открыто ведется диалог с бизнесом и руководством, насколько интересные перед тобой стоят задачи и как тебя признают в компании вообще. Для uh, этой uh, целевой аудитории мы в основном используем почтовые рассылки. Это наш самый популярный канал коммуникации, потому что почту регулярно проверяют все. Также у нас есть тематический новостной дайджест, который выходит у нас раз в неделю по средам. Для офисных сотрудников, которые регулярно находятся в офисе, у нас uh, есть плазмы на ТВ, на которых uh, мы выводим uh, слайды с основной информацией, делаем это красиво, кетчи, как-то... Стараемся не вываливать на, на плазму массив текста, а вот делать как-то это интересно с помощью инфографики и так далее. Также у нас есть корпоративное ТВ-шоу, в котором мы делаем интересные новостные выпуски об изменениях в компании или какие-нибудь, э, делимся какими-нибудь лайфхаками о том, допустим, как оформить отпуск, в какой из э, месяцев э, выгоднее всего, а в какой невыгоднее ходить в отпуск и так далее. Также у нас есть группа ВКонтакте, э, которая, кстати, у нас не очень много человек, потому что она запустилась только в... В сентябре, октябре, по-моему. Но мы старательно ее развиваем для того, чтобы просто не дублировать интернет-портал, а как-то представлять э, не новости, а, вот знаете, больше какие-то лайфстайл-публикации э, в, в группе ВКонтакте, чтобы сотрудники у сотрудников появилась дополнительная возможность почитать что-то интересное для, так сказать, общего развития. И, конечно, еще один канал коммуникации, который, наверное, самый эффективный после почтовой рассылки, это встречи с руководством и бизнес-брифинги. Бизнес-брифинги у нас проводятся примерно раз в квартал. На них присутствуют все сотрудники. По крайней мере, мы стараемся каскадировать приглашение на бизнес брифинге так, чтобы пришло максимальное количество человек. В основную массу сотрудников я включаю не только сотрудников, которые работают в штате Бат но ну, и также uh, сотрудников, которые работают с нами через агентство. Это, например, я. Я сотрудник, который работает с БАТ через агентство, но я uh, не имею никаких, uh, не знаю, там меня нас не выделяют абсолютно никак. Мы также работаем в офисе, мы получаем доступы ко всем внутренним системам, к интернет-порталу, ко всему остальному, поэтому я как бы и внутренних, и внештатных сотрудников включила, включила в одну целевую аудиторию. Следующая целевая аудитория — это у нас линейный менеджмент. Это люди уже более старшего возраста, от 30 до 50 лет, но в среднем они достаточно молодые у нас, потому что у нас в принципе, молодая компания. Средний возраст наших сотрудников — это 35-38 лет. Uh, у них uh, также высшее образование, но кроме того, у них регулярные курсы повышения квалификации, дополнительного образования, в том числе, которое они получают за рубежом в каких-то иностранных, uh, каких иностранных платформах и так далее. Английский у них, язык у них uh, на уровне upper, intermediate и выше. Они также предпочитают новостные лайфстайл изданий и также пользуются теми же самыми запрещенными социальными сетями и мессенджерами. На первом uh, да, хорошо, ускоряюсь. В первую очередь у них стоят интересы профессиональные, и уже только потом у них стоят гигиенические интересы. Главный канал коммуникации у нас, опять же, почта, корпоративное ТВ, потому что наш линейный менеджмент и топ-менеджмент часто снимается в нашем корпоративном ТВ. Скринсейверы, потому что это основная людей, которые находятся в офисе, они находятся практически постоянно. По собственному желанию их никто не заставляет. И встречи с руководством и бизнес-брифинги также. Следующая целевая аудитория — это топ-менеджмент. Это люди также уже более старшего возраста. Отличает их, кроме того, что они также имеют высшее образование, то, что в Второе, выше они получали в том числе за рубежом. Эти люди с английским на уровне advanced и выше, по социальным сетям, Facebook, мессенджерам, все остальное, uh, так же, как и у остальных. Основные потребности, в первую очередь, это профессиональные, и а, это люди, которые напрямую готовы uh, работать с вызовами рынка и а, их еще интерес — это получить международное а, продвижение по карьерной лестнице, то есть внутри группы, пока у них еще такая возможность есть. Мы также пользуемся в основном для контактов с ними почтой. У нас есть основные рассылки, которые мы делаем только на топ-менеджмент, который касается только топ-менеджмента. Ну и, конечно же, для них основные другие каналы коммуникации — это встречи, совета директоров и бизнес-брифинги также. Вторая целевая аудитория — это сотрудники фабрики. Коммуникациями с сотрудниками фабрики занимается команда коммуникации фабрики, но косвенно мы все равно с ними когда-то взаимодействуем. Основной их канал коммуникации — для фабричных сотрудников – это ТВ-плазмы, которые висят на а, производстве. Поэтому если нам нужно что-то донести из головного офиса до сотрудников фабрики, мы используем как канал коммуникации этих, э, кон, эти плазмы, потому что у сотрудников фабрики, к сожалению, нет почты и нет персональных компьютеров. Следующая, как я уже говорила, самая большая после офисных сотрудников наша целевая аудитория ⁇ это Trade Marketing Managers, Team Mars, Field Force и так далее. Это uh, люди с корпоративными автомобилями, им не важен уровень английского, у них может быть абсолютно любое образование, даже среднее, насколько я знаю. Они больше пользуются какими-то российскими социальными сетями, например, большая часть наших сотрудников ВКонтакте ⁇ это представители Field Force. Для них также в основном важны какие-то гигиенические потребности, и на втором месте для них стоит профессиональные потребности, но для них очень важно выполнение KPI, которые перед ними постоянно ставятся. И насколько я знаю, эти KPI постоянно растут в виде открытия новых точек продаж и новых территорий. Единственный канал коммуникации основной, который с ними возможен, это почта, потому что у них также нет персональных компьютеров, у них планшеты, и они имеют доступ к почте через планшеты и у них обновляются скринсейверы на этих планшетах и поэтому если им нужно что-то тоже э, каскадировать из главного офиса мы обновляем через эти системы заставки у них на скринсейверах а, далее Каналы и инструменты коммуникации с сотрудниками. Ну, вот тут мы в основном а, уже прошлись по каналам коммуникации в разборе целевых аудиторий. Основные каналы коммуникации — это у нас массовая коммуникация, ТВ, интернет-портал, а, бюллетени от, например, каких-то бизнес-предразделений, к, к примеру, IT-служб безопасности регулярно что-то кладет на столах у наших сотрудников, какие-то брошюры, электронные рассылки, дайджест, ТВ, плазма в офисе и корпоративные мероприятия. Каналы личной коммуникации — это регулярно происходит Встречи отделов. Наши сотрудники всегда имеют прямой открытый диалог с линейным менеджментом, и если есть какие-то вопросы, они напрямую задают это линейному менеджеру. Они достаточно открыты для диалога, и никаких проблем в этом не возникает. И наконец, канал смешанной коммуникации это Возможности корпоративного обучения, анбординги, которыми занимаются в основном у нас коллеги из HR, мы как внутриком к этому не имеем никакого отношения. Ну и, как я уже говорила, бизнес-брифинги с топ-менеджментом и корпоративные конкурсы, которыми у нас также занимается команда Talent, входящая в HR. Это конкурсы какие угодно вообще, от спортивных до фотоконкурсов. Uh, так, каналы коммуникации и инструменты, какие мы уже используем. Как я уже говорила, это наше корпоративное шоу. Выходит где-то примерно раз в месяц в 16-х числах. Имейл рассылки в Outlook. Самый популярный канал коммуникации. Мы их каскадируем от различных uh, почтовых ящиков. Каждый из почтовых ящиков, вот вы можете посмотреть на презентации, имеет какую-то свою uh, задачу. Например, если нам нужно сообщить о переходе какого-то сотрудника на более высокий грейд или о переходе сотрудников в глобхаус, мы сообщаем об этом через почту Organization. Если мы запускаем какой-то новый а, продукт, а, например, новый бренд, а, а, обновленную линейку сигарет, допустим, или еще что-нибудь такое, мы каскадируем это с почты WeCelibrate. И а, а, основные рассылки, касающиеся каких-то, например, новостей, дайджестов и так далее, они выходят у нас а, от а, email MyBad же, что уже сказала, интернет-портал это новости, это глобальные новости, это новости табачной индустрии, это интервью с руководителями и представителями компании самый популярный наш э, э, формат, его читают огромное количество человек, иногда до 300 э, просмотров выходит одного такого интервью, даже у глобальной команды не всегда набираются в пропорциях, ну вот, например, глобхаус там условно говоря на всю группу бат открыт, а у нас на 2500 человек. И вот пропорционально у нас получается больше на таких интервью-просмотров, чем у глобалов. Ну и, конечно, мы также публикуем какие-нибудь лайфстайл э, статьи и лайфхаки. Это очень хорошо заходит, людям очень интересно. Как я уже говорила, плазмы в офисе — это наш основной э, канал коммуникации после почты для э, сотрудников, которые работают в офисе. Скринсейверы мы регулярно обновляем. Они у нас также э, со стороны бизнес функций пользуются огромной популярностью. Бизнес-функции, если имеют какой-то новый запуск, там, допустим, или еще э, какой-нибудь конкурс, например, который э, каскадируется на э, всю Россию, э, ребята приходят к нам и просят сделать Новый, запустить красивый скринсейвер. Ну и, наконец, это корпоративные мероприятия, это бизнес-брифинги, которые проходят раз в квартал, тренинги, семинары, вебинары, в том числе вебинары от сотрудников, которые у нас проходят регулярно. Каждую неделю у нас есть какой-нибудь интересный вебинар. Ну и корпоративные мероприятия — это вечеринки, сама New Year, и комьюнити это очень классное мероприятие, волонтерское, благотворительное, когда сотрудники а, имеют возможность поучаствовать в каких-нибудь программах добрых дел. Например, пойти покрасить паундус где-нибудь в диализном центре, а, помочь поработать с людьми с а, какими-то особенностями развития, приехать в собачий приют, привести корм и погулять с собаками и вот так далее а, в плане добрых дел. Итак, основные мероприятия, которые мы запланировали на 2023 год, в первую очередь, это трансфер бизнеса. Его цель – помочь сотрудникам и бизнесу безболезненно пройти трансформацию и поддержать сотрудников и бизнеса в сложный период. Мы, конечно же, будем вести коммуникационную поддержку на протяжении всего года, проводить сессии вопросов и ответов с топ-менеджментами. У нас запланировано три на год. Регулярно постить статьи о трансформации ВКонтакте и на интернет-портале. Проводить интервью, вот у нас запланирован ближайшее на май с советом директоров. И следующего у нас по прошествии шести месяцев по итогам трансформации запланирован на сентябрь. Но я думаю... Наверное, все-таки его надо будет сдвинуть на какое-то поле позднюю дату. И Новый год в тематике трансформации у нас будет. Скорее всего, будет предоставлена новая идентика, новые ценности, новые миссии и так далее. Следующее, как я уже говорила, это реновация головного офиса. Наша цель тут безболезненно помочь пройти сотрудникам через задачи, ой, через реновацию, чтобы бизнес также справился со своими задачами и минимизировать возражения сотрудников по предстоящим переменам. Также мы будем проводить коммуникационную поддержку на всех имеющихся у нас каналах коммуникации, которые у нас есть. Мы также запустили в январе за, опроса о пожеланиях сотрудников, какими они хотят видеть новый офис. Мы планируем а, сессии вопросов и ответов. Например, на мае у нас запланировано ближайшее. Планируем делать статьи о реновации с таким, знаете, мягким пиаром, возможность и преимуществ изменения в офисе. Также мы будем использовать анонсы на плазмах, проведем серию вебинаров о том, как людям комфортно работать из дома, использовать гибридный график и так далее на период этой транс реновации. И по итогу мы собираемся где-то примерно в ноябре-декабре провести ивент в Офисе, по итогам реновации, знаете, экскурсию по обновленному офису с приверженными гостями. Будем показывать, что изменилось, почему это круто и ценно для сотрудников и для компании. Следующее мероприятие, которое мы запланировали, это каскадирование новой идентики, запуск нового визуала, нового брендбука. Наша цель успешно каскадировать сотрудникам новый визуал, разработанный по итогам трансформации. Мы для этого создадим глава ну хаб на SharePoint. Также будем регулярно коммуницировать с сотрудниками через email, рассылать им уведомления о том, как настроить, например, новую подпись, как использовать новые темплейты. Также мы регулярно будем постить статьи по использованию новой айдентики на интернет-портале и ВКонтакте. Изменим, конечно же, наши внутренние каналы коммуникации в соответствии с новой айдентики. Ну и про серию email рассылок я уже сказала. Ну, и вот вот еще такое, одно из мероприятий — это развитие каналов коммуникации. Наша цель — это не только перезапустить, как я уже говорила, новый интернет-портал, но и усилить наши действующие каналы коммуникации для максимального охвата целевых групп, связанных для связи с сотрудниками. Наша цель, в первую очередь, — это проверить и валидировать каналы связи. И делать это на регулярной основе. Внедрить новую идентику, как я уже сказала. Увеличивать количество подписчиков ВКонтакте. У нас цель 10-20 человек в месяц. Увеличивать переход читателей с интернет-портала на ВКонтакте. Привлекать сотрудников к созданию контента. Экспериментировать с подачей материала и его дизайна и добавить новый интерактивный контент. Мы, мы думали, например, запустить какие-то новые рубрики. А uh, Какие этапы мы будем использовать? Например, мы подумали о том, что неплохо было бы для быстрой связи с сотрудниками запустить телеграм-канал, например, потому что не у всех есть возможность, Они все сидят ВКонтакте, во-первых. Во-вторых, не у всех есть возможность, как у той же самой Field Force, заходить регулярно на интернет-портал. Поэтому телеграм-канал для быстрых новостей это будет хорошая идея. Нам предстоит перезапустить по итогам трансформации наш дайджест, запустить новые рубрики на интернет-портале и ВКонтакте. Мы придумали пока три. Также провести вебинар о том, как работают коммуникации в нашей компании. Два раза в год мы планируем провести исследование эффективности работы каналов коммуникаций. Также мы планируем запустить корпоратив, магазин корпоративного мерча. У нас очень много остается мерча от старой, так что скажем компании И вот мы хотим его uh, раздать сотрудникам, uh, не раздать сотрудникам, а продать сотрудникам, а деньги использовать либо для каких-то благотворительных целей, либо для чего-то еще хорошего. Ну и, как я уже говорила, провести неделю коммуникации два раза в год. Ну и следующее, конечно же, это наша вот в Бау режиме так сказать, работа на 2023 год, это поддержка бизнес-функций, проведение коммуникационных компаний, бизнес-функций и их помощь в достижении целей. Это поддержка новых запусков компании, например, какие-то конту, курсы и продвижение новых продуктов, поддержка видимости брендов, которые выпускает наша компания, повышение осведомленности сотрудников о деятельности отделов компании, потому что, как показывает практика, не все люди знают, чем э, компания огромная и все знают, кто чем занимается в каких-то отделах и департаментах. Также повысить нужно осведомленность сотрудников компании о доступных преимуществах компании, например, какие-то HR-бонусы или IT-вебинары, с помощью которых они всякие tips and tricks, tricks могут получить. Ну и, конечно же, сообщать регулярно сотрудников о новостях фабрики, например, о каких-то новых запусках, о каких-то новых, я не знаю, там, достижениях, результатов. Например, в прошлом году у нас был... Мы продали бильярд стиков, лайки, like страйк. Это была огромная новость, которую мы шерили на весь наш регион. Uh, наша команда проекта — это мой менеджер по внутренним коммуникациям Батросия uh, Полина Белова, а это я специалист по мультимедийным коммуникациям uh, Полина Калташова. Мы работаем вдвоем, но также у нас есть uh, uh, наши любимые саппорт в виде IT-команды, uh, HR-команды и, конечно же, наш uh, менеджер по внешним коммуникациям, который регулярно приносит нам какие-то интересные новости рынка или какие-то интервью, которые давали наши топ-менеджмент или линейный менеджмент, каким-то другим а, изданием крупным, например, Forbes, РБК и так далее, и мы каскадируем эту информацию на наших внутренних ресурсах, чтобы сотрудники видели то, что компания открыта для диалога не только с ними, но и с внешней средой и регулярно что-то хорошее несет в СМИ. Итак, наши таргеты на 2023 год. Цель по трансформации. Нам нужно, чтобы 80% сотрудников понимали и поддерживали новый формат и новую стратегию компании. Цель по реновации — это 70% сотрудников офиса «Крылатские холмы», которые были бы удовлетворены результатами реновации и приняли бы новый формат работы. Цель по новому визуалу компании — это чтобы менее 7% сотрудников, да и вообще, в принципе, использовали старый визуал в течение 6 месяцев после запуска, потому что, к сожалению, Бат uh, Россия прошла через uh, очередной этап трансформации бизнеса 4 года назад, но большинство сотрудников до сих пор используют старый визуал, например, в своих подписях или где-то еще, и до сих пор называют компанию British American Tobacco. Компания не называется British American Tobacco, она называется Бат. И, конечно, по перезапуску каналов коммуникации, инструментов коммуникации на платформах и доменах. Мы должны сделать каналы коммуникации инструменты доступными минимум для 90% сотрудников. Ну и, конечно же, как я уже говорила, поддержка бизнес-функций. Это отработка запросов бизнес-функций с, при... с выполнением поставленных целей, информационная, коммуникационная и PR-поддержка. Uh, так, uh, как мы будем оценивать эффективность работы? Раньше мы использовали pulse-чеки. То есть это просто опрос в Microsoft Forms, который содержал примерно где-то uh, 20 вопросов. И, знаете, где-то, ну, как-то мне казалось, что он больше направлен на то, uh, оценить нас, какие мы прекрасные, какие мы замечательные, как мы здорово работаем. Uh, по итогу обучения uh, я подумала о том, что все-таки это немного непрофессионально. Нужно делать более развернутое исследование. И если мы не сделаем это своими силами, мы, конечно, привлечем внешний какой-то аудит. нам должна быть не только собрать обратную связь от сотрудников, которые восторгаются нашей работой, но поднять, насколько им комфортно в информационной среде компании. Таким мы поставили задачу узнать уровень эффективности каскадирования информации, узнать, насколько информация о бизнесе и компании прозрачна для сотрудников, узнать, где слабые места в нашей работе и узнать пожелания и критику сотрудников.